Привет, народ! Вещает Антон. Сегодня предлагаю вам окунуться в мир водных развлечений и аквапарков. В этом видео мы с вами заценим 20 крутецких горок, которые точно заставят вас захотеть съездить в аквапарк. Очень надеюсь, что вы оцените сегодняшний ролик. Обязательно поставьте лайк, если вам понравится это видео. Также не забудьте про подписку на канал и колокольчик, благодаря которому вы будете получать уведомления о новых видео.